Uh, Три категории у нас есть. Я сейчас буду параллельно подключать зарядку, не без суть. Так, три категории у нас у есть. И первая категория – это новички, которые вообще просто ищут возможность зарабатывать деньги. Вот, они нам заходят. А, те, кто есть уже, у кого, кто уже работает как частник или кто работает внутри организации, без проблем. Они нам тоже отлично подходят, мы можем им помочь. А, и владельцы агентств недвижимости тоже к нам подходят. И это все на одной программе. Потому что она предоставляется, то есть она 80% практическая, и она адаптируется. Тут, знаешь, адаптация нужна даже не только потому, что они все разные, а потому что у них города разные, у них ниши разные. Ну, то есть, ну, нельзя сравнивать город 100 тысяч населения и город 2 миллиона населения. Там ну, все равно можно... разная специфика работы. И для того, чтобы получить реальный продукт, нам все равно приходится реально в 4 руки с человеком это делать. На протяжении 4 недель, всего курс идет 4 месяца, а 4 недели первые мы реально там ну, прям подтираем со всех сторон все, вот его и мотивируем, стимулируем, потому что человек с высокой вероятностью сам не разберется, особенно в технических вариантах. А плюс еще у нас большинство возрастные, которые умеют пользоваться максимум ютубом и почтой, и без помощи профессиональных маркетологов, технарей там просто вариант. Много приходит в эту профессию и становится риэлтором люди там за АЗО. За АЗО это еще не возрастные, конечно. А по поводу возрастных, смотри, ну, на самом деле у нас самая взрослая, самая взрослая студентка 72 года. Но нее, у вас учится студентка 72 года? Она уже, она уже закончила, у нее есть свой сайт, она получает заявки, она работает как частник. Просто Будет... шоу. Да, мы с ней перешли специально на загородку, для того, чтобы она не гоняла по квартирам, потому что на загородке чек выше. Физически она может сделать 2-3 сделки комфортно в месяц. Она не может делать 7-8 сделок, но ну, просто по физическим ограничениям, да, но ну, все равно тяжело там постоянно. Она не может, как, короче, вот это туда-сюда по новостройке, там 10 раз вверх-вниз, давайте еще посмотрим, я не уверен. Поэтому мы и искали такой вариант, чтобы на ее нише, с учетом ее физических возможностей, она очень бодряком, она очень компетентная, причем она в недвижке относительно недавно, до этого она была руководителем какого-то крупного промышленного предприятия.